В этом мире я гость непрошенный отовсюду здесь веет холода, не потерянный, но заброшенный. Я один, один с городом, среди подлости и предательства и суда народа. Справу скоро есть приятное обстоятельство, я люблю тебя, это здорово. Я люблю тебя, это здорово.